Детский сад номер четыре, утренник. И детей спрашивает учительница. Дети, в соседнем детском саду на утреннике, деду морозу стало плохо. И он упал в обморок. Дети, что нужно сделать в первую очередь? Вовочка вырывается, самый первый, весь запыхавшийся и отвечает. Разобрать подарки Деда Мороза, ответил ей Вовочка и быстро удалился.